Всем привет! Меня зовут Макс Риск. Сегодня я расскажу вам, ой, теперь меня зовут Макс Прайм. Сегодня я расскажу вам, как накопить деньги. У меня уже есть опыт, так что давайте так начнем. Эээ, в первом же деле Ээ, давайте переначал ролика лайк, подписка, чтобы вам рекомендовал про инвестиции. Вот, значит, например, вы хотите парочку долларов вам нужно их откладывать. Это первым делом. Поэтому я называю ролик «Как отложить деньги». Нужно еще подумать в виде ролика, как назвать ее. В общем, суть какая? Вы должны каждый месяц, ну, когда у вас какая-то при приходит, ну, если вам тяжело, например, накопить, то, в принципе, в... Вы выбираете себе там хотя бы хоть каждый день, каждый праздник откладывайте. Возможно, такое вам повезет. И вы сможете на накопить, например, на новый ноутбук или на что ваше любимое. Напиши в зачем тебе копить деньги. Вот прямо сейчас напиши, и возможно, тебе ответят, тебе найдут ответ. Ну или просто приложение будет куча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 наверное лучше чем камера она более менее слишком круга итак смотрите за буквально за все свое детство можно накопить если вам еще нет 18 то можно посчитать с каких лет вы инвестируете собираете копите например я коплю стрим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 гринах это 8000 чем-то может быть побольше это прям как 10 тысяч как почти машинам как же это копить? вы просто откладывайте А да? э, думаю каждый там день рождения у вас будет по 100 долларов и грубо говоря вы сможете 500 долларов заработать а у меня сколько сейчас ну, может быть тут некоторые как-то по-своему, да, у меня, грубо говоря, 500 и больше. Итак, откуда они мне взялись, тоже интересная тема. Ну это уже в следующем видеоролике, если подпишитесь на канал, поставьте лайкос. Всем удачи, с вами был Макс Прайм, короткое видео, возможно вам понравилось, напишите.